Завтра, новолуние, это самое лучшее время для того, чтобы начать проводить обряды какой-либо и так далее. Я хочу вам сказать, ни в коем случае этого не делайте. Дело в том, что любое привлечение луны в жизнь приводит гневных духов. Люди, которые заряжают деньги на восходящую луну, люди, которые у луны просят, становятся в дальнейшем людьми, которых атакуют гневные духи Гьялмо, Гьялцо и Гялпо. Таким образом, ни в коем случае этого не делайте. Даже э, Гурджиев Георгий в свое время сказал, что «Хотите мне верить? Хотите не верить? Все духи гневные находятся на Луне». Понятно? И Успенский сидел, записывал, говорил, да ладно. Говорит, да-да-да, я тебе серьезно это говорю, все духи на Луне, не обращайся к Луне, все духи. Вот я вам говорю, что действительно в этом что-то есть.